Меня зовут Екатерина Рудина, я руковожу группой аналитиков в Касперске ЦАРТ. Мы занимаемся аналитикой в сфере законодательства, в сфере стандартизации. Мы занимаемся аналитикой в сфере специфичных требований от наших заказчиков, моделированием угроз, анализом рисков, соотносим их с реальным ландшафтом угроз, с теми данными, которые мы получаем от Strat Research Group, соотносим их с данными об уязвимостях, которые мы получаем от vulnerability аналитиков и ЦСЦРТ, в общем, аккумулируем знания и представляем картину в целом, действует но ну, с одной стороны, для наших заказчиков, с другой стороны, для государственных органов, представителей и для международных организаций, таких как консорциум промышленного интернета и организации по стандартизации. Состояние информационной безопасности – это такой пазл, который нужно собирать. вот Мы занимаемся тем, что собираем этот пазл и анализируем, с другой стороны, какие риски, угрожают бизнесу в соответствии с состоянием разных кусочков этого пазла. По всему миру есть такая проблема, что требования к информационной безопасности, они трансформировались неожиданно в требования к производственной безопасности, к личной безопасности, поскольку вот нас ИТ взяла и вышла в реальный мир, значит, наши информационные риски, они превращаются в риски для физического мира. И у нас возникает Такое понятие, как доверие, когда у нас вот это комплексное понятие безопасности, личной безопасности, безопасности личного пространства, информационной безопасности, безопасности производственной, безопасности критической инфраструктуры, оно начинает просто становиться безопасностью среды. И требования, которые мы начинаем предъявлять вот в целом, к этой среде, они не ограничиваются только требованиями информационной безопасности. Это называется требование доверия, так называемое Trustworthiness. Я буду рассказывать, как люди из разных рабочих групп на уровне ISO, Международной организации по стандартизации, и на уровне IC, подходят к определению доверия, как они закрывают противоречия между Производственной безопасности, информационной безопасности, безопасности личного пространства. Можно привести там массу примеров, когда у нас, казалось бы, там совершенно невинные умные технологии, технологии умного города нарушают безопасность личного пространства человека. Можно привести массу примеров, когда у нас компьютерные атаки приводят к опасностям в сфере производства. Можно привести обратные примеры, когда неправильно реализованные меры информационной безопасности также могут привести к опасностям на производстве. Это все ну, такой достаточно сложный вопрос, и который, самое главное, очень контекстно зависим. С другой стороны, у нас есть вопросы бизнеса, который управляет своими рисками согласно уже имеющимся методикам. То есть есть, например, стандарты по обеспечению производственной безопасности, и есть процессы выстроенные на производстве, и когда мы пытаемся что-то в этих процессах поменять, бизнес, естественно, будет этому противиться, потому что это затраты. Соответственно, нам нужно внедрить вот это доверие Trustworthiness, не затронув имеющиеся процессы. И это настолько комплексная проблема, что действительно она требует ну, подхода на уровне международных сообществ, и люди сейчас собираются из разных стран, разных государств, вне геополитики, вне каких-то там частных интересов, обсуждают действительно, каким должен быть следующий шаг для обеспечения доверенности той среды, той новой среды, в которой мы сейчас живем. Возможно, на некоторое время люди стали уделять информационной безопасности чуть больше внимания, просто потому что мы все попали в необычные условия.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 Это все еще происходит, еще ничего не кончилось. Мы увидим, повысилась или снизилась безопасность, поменялись ли угрозы и как. Я думаю, что ну, после 2020 года уже. Потрясающе. Это офлайн, Естественно, не прекращались онлайн работы. И все, все те конференции, которые были запланированы, они перешли в онлайн. То есть опыт общения не утерян. Но это нечто другое, приятно видеть всех в живую.